Отеки ног – вещь довольно неприятная. Любимая и вполне подходящая по размеру обувь начинает причинять дискомфорт, возникают неприятные ощущения и портится настроение. Что делать, если все органы в порядке, но отеки продолжают беспокоить? Речь пойдет о самых незаметных причинах отечности ног, о которых большинство из нас просто не догадывается. Причина номер один – носки с давящей резинкой. Если после снятия носков на вашей голени остается след, то значит ваши носки вам серьезно вредят. Давящая резинка не позволяет тканям голени и стоп полноценно функционировать в течение дня, что приводит к отечности в большей или меньшей степени. Область резинки носка замедляет нормальный кровоток, что может приводить к отечности и болям в ногах. Современный рынок текстильной промышленности уже давно решил эту проблему носков с давящими резинками. Часть производителей называет такие носки медицинскими. Такие изделия очень комфортны в носке и не следует беспокоиться, что они будут впадать или съезжать вниз. Производители решили этот вопрос. И носки без резинок в эксплуатации точно так же, как привычные нам имеющие широкую резиночную часть. Причина номер два – злоупотребление соленой пищи и доводы типа «Да что ж я, селедку что ли деньги ем?» Здесь не сработает. Всем известные снеки, перекусы содержат соль в устрашающих количествах. Любите побаловать себя чипсами прямо за рабочим столом? В обеденный перерыв иногда забегайте в ближайшее заведение фастфуда за самой маленькой порцией картошки-фри. Что ж, это значит, что вы подвергаете себя настоящей солевой атаке. Диетологи давным-давно доказали, что у соли нет полезных свойств, единственное ее свойство – вкусовое. А вот вредит соль организму достаточно сильно. Во-первых, она активно задерживает жидкость в организме, что ведет к отечности. К счастью, наш организм умнее и ответственнее, чем наш характер или наше воззрение, поэтому после употребления солености, в чистом виде, например, в сельде, он подает сигнал нам – хочется пить воду, и мы ее пьем. Но снеки типа чипсов или супа быстрого приготовления содержат столько вкусовых добавок, что они перебивают действие соли, и наш организм оказывается запутавшимся. Мы можем не испытывать сильную жажду. А второе последствие страсти к соленому – гипертония и ломкость сосудов, ведущих к известным серьезным заболеваниям, таким как инсульт. Причина номер три – злоупотребление кофе без компенсации питьевой водой. Человек должен получать достаточное количество жидкости – примерно полтора литра чистой негазированной воды в сутки. А черный кофе сильно обезвоживает организм. В статусных кофейнях вместе с эспрессо всегда подается бесплатная порция чистой питьевой воды. Следует помнить, что помимо известных всем бодрящих тонизирующих качеств, чистый черный кофе за счет своих мочугонных свойств обезвоживает организм. И запас влаги внутри обязательно восполнять чистой питьевой водой. Напоминаем, Газированная вода или соки не равны чистой воде. Питьевая газированная вода быстро утолит жажду, но подарит кишечнику много вредных пузырьков, а пакетированные соки – это все равно, что есть сахар-песок ложками. Причина номер три – длительное сидение со скрещенными ногами. Сидеть так любят многие, но что кроется за этой позой? Дипломированные психологи и психотерапевты настаивают на том, что человек принимает эту позу, когда ему дискомфортно то, что он делает или то, что с ним происходит. Доказано, что эта поза никак не делает сидение более удобным или здоровым. Напротив, она ухудшает кровоснабжение конечностей. Длительное сидение со скрещенными ногами может вызвать отеки стоп и голени. Помимо отечности, привычка сидеть со скрещенными выше колена ногами может привести к таким проблемам, как варикоз, ранний тромбоз вен и повышенное артериальное давление. Сидя в такой позе, мы заставляем нашу кровь циркулировать активно, только в области выше талии. А это неправильно и губительно для всех систем организма. Так что отек – это еще наименьший из зол. Как побороть отеки ног без мочегонных средств и других препаратов? Самое простое средство борьбы с перечисленными выше причинами отеков стоп – полежать, разместив ноги выше головы. Если организм в целом здоров, то буквально за считанные минуты он перераспределит жидкость по всему телу, и отеки уйдут. Кроме того, эта поза помогает нормализовать артериальное давление, поэтому после рабочего дня нужно позволить себе 10-15 минут отдыха с ногами выше головы, и ваш организм будет очень благодарен вам за это. На этом все, надеюсь видео было вам полезно. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до следующего видео.